Нет, я без корабля. Хочу без корабля. <мышляет> не, не не не не не. Топливо. В смысле топливо не исходит? В смысле топливо не исходит? В смысле в смысле корабль корабль корабль. Не не не пролетай мимо не пролетай мимо туда туда Топливо, нет нет нет Топливо, нет. Тихо тихо тихо тихо. Твою мать! <с dormant> истин, истин.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 Я просто попасть, попасть, попасть влезть. Все, иди, иди, блядь. У меня достал. То есть, когда мы заводим музыкальную шкатулку, марионетку при этом наматывает на механизм, и она не может выбраться. похоже на то. Ты ко мне идешь? Ну давай, рискни. Ну, ну, ну, ну, ну. На папа, папа, Опа! Вот так вот! Прям в чем Вот так вот! А? А? А? Понял? Гадь. Да, Надо бы... Хорошо бы вот так вот быстренько влететь. Твою мать! Вот раз половинка моего корабля! Вон два половинка моя! Куда стой, не улетай! Дожди. Я буду тебя чинить! Вернись! Сейчас я что-нибудь сделаю с тобой! Где моя изолента? Давайте-давайте-давайте-давайте! Да вы что?! Так, коктейль! Коктейль! <свист> <свист> Что-то я это... прочитал слегка! <свист> О, б твою мать! У меня всего лишь ножичек! <свист> Пили руки! Пили руки! Пили! Пили руки! Она меня за коленку укусила, я надеюсь? За коленку же ведь укусила, за коленку укусила! А? Фух, я же радует, что же вы делаете, это да, твари! А? До всех сторон! Это меня за коленку кусает! Ой, ой, ой, спугнули! Спугнули! Подожди! Вот тут вот еще что-то у нас лежит. я приличная шинель шинель можно прям сейчас здесь и сейчас попробовать сделать куда делать шанель? куртка моя где? суки волки обокрали Ой, я даже не знаю была же только что прям вот на мне была тащили мою куртку мою шинель падлы Но собрать место чинить серьезно? Беги тут, беги, беги вы твою мать. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. А ты лежишь? Ну ладно, мы лежим.